Ребят, коронавирус Сидоровки. Он надвигается на нас. Зомби-апокалипсис. Я не могу сейчас. Брони достаешь. Блин, мужик, помоги, а. Держи, помощь. <свят> Спасибо, Тастишка <Это> <свят> мне поможет. Мы тебя доводим до трассы, ждем автобуса, даем тебе две гривни на билет, и ты ебашишь к своим родакам. Сына! Сынок! А. Путь. Иди сюда, отсюда, логи. Руки жопы, что ли? Ты не сына, вольно. Гвозди У нее дома во всех странах мира. Огромные квартиры и целый автопарк. Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан. Ты будешь кофе со сливками? до Да, купил, сходил. Для этого и через чтобы остался сок. Часть сока соединяет и на Это Что такое Серега? День, ночь, зима, лето. Утро, вечер. Весело, грустно. Видели вот этих бабули, которые не сдаются? Видели Видали? Ну... Вот это. Чуть шлюховатая. Видели вот это? Шлюшка-бабушка. Женя нашлась. Как ты? В бар на ули бабка с пакетом на голове и под зонтиком заклеила камеру в подъезде. Вооружившись табуреткой, хитмен на пенсии незаметно спустилась вниз и совершила сие действие. А может это вовсе была не бабка, а ОБМа нахуй блять? Это полный трэш. Сын намыл посуду, конечно, он умничка. Но после последнего помывки посуды я выкинула губку. И так как он ее не нашел, он взял из ванной комнаты. Вот теперь я думаю, какую губку он именно взял, которую я туалет мою или обувь. Вот мне пришло по телефону, что у меня старая сим-карта. Я, блядь, поставил новую сим-карту, вы, блядь, рекламируете, что она бесплатная, это, менять на новую сим-карту. Хуй там, 299... Я так понимаю вас. Будьте добры, уточните вопрос. Вы а пусть... ты заебала, ты дура, что ли, блядь? Я тебе говорю, сука, новую сим-карту поставил, блядь, интернет пропал. И что мне сейчас делать, нахуй? Мне интернет надо ворачивать, блядь. Деньги заплатил, Скажи... блядь. На карточке, блядь, 600 рублей лежит на телефоне. у вас, блядь, лохадротство ебаное. Будьте добры, уточните вопрос. Да пошла нахуй, дура ебаная, блядь. Нет. Заебалась. Уточни вопрос. Как еще уточнить? Нахуй, Вот сюда вот вписываем ваш стратум сервер, воркер и все. Валера, где мои биткоины? Жена вообще обнаглела такая, знаешь, говорит, хочешь меня отжарить? Пожарь, шашлыка! Ты че вообще во мне? Каблукашу ли увидела? Ха? Больно надо мне! Кто хочет поржать? Мне умывальник поставили это писюар. Попросила мужа сделать снежинки из бумаги, чтобы украсить окна. Сказал, что не хочет переводить бумагу на всякую ерунду. Активнее, активнее сматывай. Мне бумага нужна. Охуенно. Я... Вообще прям сам не ожидал. Ой, я не могу, у меня прическа такая приколдесная. Оль, ты что делаешь? Пельмени с крупой чистю, сейчас суп с прикадельками готовить буду. Алён, ну я по списку все купил, вот, сок, сметана, молоко, апельсины, и вот, единственное, помела не было, я веник взял, но это же то же самое, да, какая разница? Какого Какого помела? В смысле какого? Ты мне список дала. Сок, молоко, сметана, апельсины, помело. Гуру не было помело, денег взял. Помело, это фрукт такой. Давай купим домой собачку. Давай собачку домой купим. Купим домой собачку, она такая хорошенькая, эта собачка, давай ее домой купим. Помните, как раньше выглядели алкоголики? Это люди с трясущимися руками, какие-то опухшие лица, странная одежда. Видели, как сейчас выглядят алкоголики? Это твои друзья? Если вам постоянно хочется пива, это не значит, что вы пивной алкоголик. Это может быть просто нехватка витамина Б. Место уступи. Простите, там вот там вот есть место. Я здесь хочу сидеть. П, простите, не могли бы вы вот туда сесть? Место уступи. Я здесь хочу. Я здесь хочу сидеть. Простите, пожалуйста, я не могу туда сесть, мне там укачивает. <и concerts> а я хочу у окна, вот тут сидеть. Окно закрой, <пускайте> меня дуя! Ты что? Ты что совсем потерялась? Стала бабушки, пожилой, место уступила. <проб> простите, пожалуйста, но я не могу туда сесть. Меня там укачивает, мне там плохо, я беременная, у меня токсикоз. Не могу. Ой, люди добрые, помогите! Еще раз такое повторится, вылезите отсюда, как сопли в платочек. Раз ты не купил презики, секса сегодня не будет. Глубик, у тебя же целая пачка в тумбочке есть. Это для гостей. воножник. Чуть-чуть трусы не укидывай. Да, Дорогие гости! Жопой не елось. Чай дохлебываем и уебываем. Зая, ну пусти меня поддеяло. Нет. Ну мне холодно. Ну пусти. В трусах не пущу. У нас тут этот дресс-код. Кто вы? Чего вы хотите? Ведите себе пару! Блять, у двери скоро не улезешь. сначала цитки заходят, а то ты сама упаузаю. На, держи, подаришь мне. Там Ленка в инстаграме выставила пост с цветами, что ей мужик ее подарил. Я тоже хочу. Ой, спасибо, так приятно, так неожиданно. Нормально. О, нормально. О, я не алкашка, алкаши. Живут в подвале, а я в квартире. Тем более я буду еще жить отдельно с Олегом. В смысле? Тебе обязательно делиться каждой деталью о вашей смакбусом сексуальной жизни. НА разбор! И что ты делаешь? Яйца подкатываю. Дорогой, слушай, а я у тебя толстая. Нет не мешало бы, да? Нормально ты. Слушай, а вот здесь вот в бедрах да немножечко надо. Я тебя люблю. Но не вызываю. Вызываешь. Ну не бешеный, да? Ну скандал все равно будет, я так понимаю. Как же здесь круто, Это ребята. Не и не самое пасы. главное, что никто не догадывается, что я сейчас спокойно сел, знаете, принял позу и суд. Они все кушают. Приятно. Я все суд все. Нормально мо Нормально. мо Муся не тронь лапиков, фу, я сказал. Фу. А как? Ага. Ага. Знаменитый. Да-да-да-да-да-да. Это не вам. Да мне, да пизды. Нам, не нам один хоть пизды дадим. Бум-бум-бум-бум. Ребят, продаются тапки дизайнерские вместе с дизайнером. Берите. Недорого. Регулярно употребляю лук и чеснок. Поэтому об ангеле, гриппе и сексе знаю только по наслышке. Эти комнаты и из этого ежика. Так это ты. Как думаешь, какой знак зодиака самый пьющий? Скорпион. А ты вот. кто? Скорпион. Скажите, у кого еще муж, когда обижается, уходит в ванну спать? Не смешно. Уютно? Выйди. Выйди и свет выключи. Как скажешь. Давай, иди, иди, иди отсюда. Я что-то не поняла, ты что, новый пакетик чая взял? Ну да, у старого нитка уже перетерлась полностью. А у тебя что, руки и жопы растут? Дышить новый не можешь? Могу, наверное. Это что? Я не знаю, как цветок называется, а понравился. Наливай воду в вазу. Букет, который я заслужил.